Маркуй, привет всем! Итак, по многочисленным просьбам у нас сегодня еще одна настольная игра. Точнее, как бы это сказать, надосочная игра. Называется она Сеги. Александр, приветствую. Здравствуй. Спасибо, что пришел. Расскажи про себя. Итак, я на текущий момент выполняю обязанности руководителя сообщества сюгистов нашей страны. Я действующий игрок. У меня первый дан по... Вот этой игре, Сёги, которая переводится как «Игра генералов». Ну и сейчас мы с Алексеем разучим правила этой игры. Да? Да. Вот. И первое, что надо сказать, потому что европейцев это страшно пугает. Когда европейский человек, ничего не знаешь, видит это, да? Тебе не страшно, Алексей? Так как это явно напоминает шахматы, то мне не очень страшно. Тем более я уже увидел здесь, что вот эти две явно одинаковые. Да. По виду иероглифа. я да. Ничего не смыслит в иероглифах, но эти mm -hmm. две одинаковые. То есть это как бы две ладьи, да? Совершенно верно. Это два Абсолютно, коня, это да, два слона, ну два почти, ферзя, ну, два ферзя. О, ну и и один короче. Вот, вот эти непонятные. Вот, вот да, это, это сейчас король. я объясню. А это явно пешки. значит, действительно, эта игра появилась из <coughs> читуранги. <coughs> из кого? Читуранги. Это древние-древние шахматы. И причем даже, наверное, она появилась из той игры. Сведения, которые вообще до нас не дошли. Во всяком случае, японцы полагают именно так, я объясню почему. Значит, ну Начнем с простых вещей. Понятно, что это король? Ну, как бы да, понятно. Да? Но, первый момент. А как они отличают свои фигуры от чужих, если все фишки у них одного цвета? В отличие от других шахмат -цей? Направлением. Направлением. Вот как это получилось? Получилось это очень просто. Вот человек был где-то в Индии вернулся там тысячу лет назад или может быть больше в Японию, узнал про такую игру, может быть узнал правила, комплекта у него нет. Он хочет изучить эту игру, придумать что-то свое, возможно, они же очень много чего заимствовали, японцы, как быть, он что есть под рукой, да, ну что сейчас будет садиться, резать слонов, да, там колесницы и, изготовлять, и, там, да, фигурки делать, ну во-первых это дорого, а вот, может быть он не умеет, а у них уголовье. это происходит на рубеже тысячелетий, ну, там первого и второго тысячелетий макан это такие таблички их можно изготовлять и очень удобно и письмо заимствовано китайцев нарезал табличку вот такой вот да нарисовал что это и поехали играть Итак, так хочет король, ну, короче, король да, да. И, вот, очень просто из дерева вырезается очень дешево сердито <къех> можно комплектов делать много конечно получилось это случайно но это во многом значит, это соответственно один король это другой но да но он другой вот, стороны уже смотрит сейчас я их поставил рядом да. У них есть как такие детские задачки. Найдите одно отличие. Ну хорошо, вот это вот привок. Ну вроде это ерунда, да, для европейцев это ерунда. А Для японцев это совсем не ерунда, вообще это принципиально разные иероглифы. Это Геку драгоценность, а это О, король, ну, император... Так. Что это? Драгоценность. Полностью эта фигурка называется э, драгоценный генерал. Не знаю, сколько здесь будет видно. тут еще лежит один комплект, тут два иероглифа, как они играют. А показываем мы на учебном комплекте uh -huh. где иероглиф только один. Вот бьет, все, -so", драгоценный uh -huh. генерал. Ну как такового. А это соответственно императорский генерал. Если просто полностью его прочитать. То есть они разные и не симметрия есть некоторые, да? Вы это чисто такой момент. То есть, они ходят, как король шахматах на одну клетку в любую сторону. В этом они ничем не отличаются. Им и одному, и другому можно поставить мат. Просто вот этот король более статусный. То есть. Который вот этот? Нет, наоборот. Вот этот. Без. Императорский генерал. Ну, королевский генерал. Да, драгоценный, менее статусный. менее статусный. То есть, если сенсей занимается с учеником, то будет крайним неуважением к сенсею, Если когда они будут играть, ученик возьмет себе вот этого... Это, делать это страна традиции Япония, да, или там да. папа есть, учит да, своего да, ребенка, но, просто но дает... правда, у ребенка есть вариант, он может сделать так, что он будет брать такого короля, но для этого нужно пойти в сёгий клуб, выполнить разряд, учить ну да, себя сильнее папы, папы тогда у него тогда будет тогда другой есть. король, а. это все вплоть до этих самых войн. а так король и король, дальше этот японец посмотрел, что он увидел в той игре, которая была как шахматы, визиря, советника, охранника, это я называю разные варианты фигур, это то, что мы называем ферзем. Ферзь. Да? В шахматах. Правда, я думал, что ферзь – это жена. Ну, королева это жена. уже европейцы придумали, там, а а англосаксы придумали там когда-то, когда у них действительно Куин – королева. Куин, да. Ну, королева. какая тут это самое, там, средневековая Япония, ранее средневековая, какая женщина на поле боя может быть вообще. И вот они придумали вот эту фигурку. Вот, и обычно... Да, сор... я да? понял. Вот, они вот эта фигурка ду... совершенно аутентичная японская. Никаких других шахмат ее нет. Это золотой генерал, вот этот иероглиф означает кин. Кстати, по Москве их могло бы быть очень много, потому что это эмблема ресторана Тануки. Но ресторан Тануки потом ее сделал более такую техническую в современном стиле. Так. И теперь в ней вот это крайне трудно узнать. Да, Но тем не менее, это эмблема ресторана Тануки. Вот. И если, если мы запоминаем, как эта фишка ходит, то мы выучили половину правил как. Да ты что? Да. да сейчас я объясню. И как же она ходит? Она ходит почти как король. Из каких соображений это сделали? это трудно сказать, они сами, да. только версии. Вот только назад наискосок нельзя. Ох ты. Вот так нельзя. А этому, соответственно, вверх туда нельзя. Да? То есть, а? этому вниз, а этому Ну, а этот будет ходить, соответственно, вот он этому будет. Три вперед, влево, да, да. вправо и... Слушай, то есть ферзь ну, это не сильная фигура, не ходящая туда-сюда? Не сильная. Не сильная. А -а -а. Но она может делать то, что никакому ферзю не приснится в шахматах. Об этом будет позже. Хорошо. Вот это ход золотого генерала. Да. Кроме назад наискосок. Хорошо. Хорошо. Ну понятно, значит, женщину не пустили в игру, да? Потом, почему доска 9 на 9, некоторые спрашивают. Ну, очень просто. Вот он посмотрел японец, Вот один король, а у него один советник. Почему один? Да? Давайте сделаем... Да, два. давайте и все вообще... полностью семьи. Да, давайте сделаем... Он как здесь. раз более симметрично выглядит. Это понятно. Ну да. и тогда, соответственно,.. А вот советник детстве папа спрашивал, почему всех по два ферзь за да. один. Ну, и, европейцы и... могут объяснить. У короля одна жена должна ну, быть. В принципе, да. Ну, да она и она хорошо, будет. да, она да она там, вдвиж ⁇ А здесь, то А да. здесь вот они два золотых. Так. Ну и, соответственно, теперь я обычно дальше объясню... слоны и пешки, да? Пешки. Ой, пешки это просто, все. И здесь есть один очень тонкий момент. Алексей, представь себе, что какие-то древности, да, кому-то, какому-то человеку пришла в голову идея. Вот есть война. Война это чуть ли не основное занятие людей, к сожалению. Ну, да, пусть. Дремена, да. И он хочет войну изобразить в виде настольной игры. Как это в Индии произошло. да? Мы будем сначала бить что делать? Мы будем стремиться как можно точнее передать смыслы да, реального но... боя. Так вот. В Серге есть один очень интересный момент. Кстати, это то же самое в китайских, в корейских. В них пешка входит только по одной клетке. Никаких ходов нет. Это понятно почему. Их сразу взяли и подняли выше. Да? да. да? А, а вот так есть? А, вот не та... а, вот, а вот и нет. А вот и нет. А вот да. А вот тут, а вот тут и. И вся... на проходе не берет. Кстати. Нет, конечно. Как ходит, так и. О! Как удобно. Как удобно. Но это означает, что в каждой линии ровно одна останется пешкой, а они линии никак вообще не, не пересекаются друг с другом по пешкам. Да, здесь, не здесь нету пешечных цепей, как шахматы. Да, да. они не могут друг друга защищать принципиально. То есть это Я осталось каких-то древних понятно. времен, когда еще не придумали другой вариант. А другой вариант возник, когда стали уже думать не как войну изобразить, а как сделать так, чтобы было играть интереснее. Так, да, да. уже да, просто да, да. На, на это не стали обращать внимание. Вот. Ну и возникает та же самая проблема, пешка идет, идет, идет, идет, а что там, там с ней будет? Ну превращается во что-то, нет? Только не доходя до конца, а прямо в лагере... Противника. Кимика. То есть уже здесь? Или да, да, уже здесь. То уже есть как здесь? бы боец ворвался в укрепление противника и награжден присвоением генеральских погон. Офигеть. И соответственно, когда пешка сюда приходит, она превращается в золотого генерала. А теперь еще один момент. А где они? Где их взять? А -а -а -а. Вот, -вот и все. Удобно и практично. И сюда нарисован этот золотой генерал. Ну, этот иероглиф, он читается как таким То это как по-японски золото это... И начинает биться с этими. И теперь он ходит как Шикардос, золотой, да. золотой визир, то есть как визиль, да? да. да. То есть он все. Он превращается в Нет, но здесь какой-то еще есть другой пласт, который я долго не хочу затрагивать. Дело в том, что вот эти символы, все, которые вот здесь, вот эти иероглифы, да. драгоценность, золото, серебро, Лавр и Ладан, если по-русски привести, это пять сокровищ буддизма. А. Поэтому может быть другая теория. Мы превращаемся в золото, потому что это символ просветления Будды. Но если кто-то там у них в Японии так заморачивался, это были отдельные люди, а теперь про это все забыли. А можно превратиться не в этого, а в этого? Нет, нет. Вот в отличие от от от, от, от Превращается только в золотого генерала, в потому что вот у него только одно что-то написано. Да, да, понятно. Ну и теперь, теперь значит вот это. Да. Раз есть золотой генерал, слон, есть да. серебряный. Серебряный генерал, Си да. он же слон, да? Тоже очень понятно, в да. Японии нет слонов. Если были, то они вымерли когда-то с первого родина слонов. Да, Россия родина слонов, но ну, Япония точно не родина слонов. <laughs> и если даже он видел слона, и этот японец он что сделал? Он ход ему оставил. Оставил ему ход его, да? так. но назвал его серебряным генералом. А ход у него вот такой. Мы ходим во все стороны наискосок угу. и на одну клеточку вперед. Подожди, а далеко он не ходит? Да, вообще никто не ходит далеко. Нет, ходит, вот есть фигура. Даже три. ты. Какая была логика какого-то древнего изобретателя? Представим себе слона. Вот у него есть четыре ноги, которыми он дерется в разные стороны. И хоботом бибнями бьет вперед. Но! слоном это не называется, это называется серебряный генерал. Да. И по чуду. Кстати, у золота сзади ничего. Нет. А у этого есть? У этого есть. А да. что а бы там ни было написано, он когда сюда приедет, он будет ходить как золотой. А! -а, -а. Поэтому можно сильно не озадачиваться. Стой, стой. И а здесь написано кто? на регин ну, это прев... Как этот? Да, да. А, то есть это просто. Просто все переворачиваемся. Они все, доходя до конца, становятся этими. Да. А эти тоже? Эти тоже. Конь. Конь. Как шахматный. Только имеет право прыгать только вперед. Или так, или так. А! -а, -а. Подожди, а сюда? Нет, это храбрый конь, он Ух находится ты. под седлом самурая, отступать нельзя, ты должен офигеть, прорвать оборону, оборону противника. Из Только 8 вперед. ходов осталось два. Осталось два. но зато прыг-прыг-прыг и превратился в фигуру, которая уходит как золотой. Опять как золотой генерал, да? Да. Опять, то есть конь тоже, угу. конь золотой генерал. Да. Так, дальше. И все это происходит но... в лагере. Да, а дальше начинается битва в лагерях уже. А это, одном, другом, рам... да. no, это киева, а это а это ароматная колесница. Да. Колесница, как мы все представляем. Повозка запрыгли Ладья. И, да. И погнали. Только ладья -то ходит по-нормальному, а это вот она. Ее по-русски стрелка называют. на любой число клеточек вперед. Во! Полоска. Вот колесница, кёся. только. Все понятно. То есть она сразу. А, ну, если это. Да, да можешь сразу. Этот прошёл... Назад вбок не, Пиш... не ходит. И я уже золотой да. генерал. да, Да. да. И опять же превращается в золотого а генерала. Золотого генерала, который раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Вот, да. Понятно. Так, остался. остались да, более поздние, принесенные фигуры. Ну, Япония, Китай, куда же без драконов? Так. Да? Это будущие драконы. Вот Пре эта фигура, если не умничтает, это хися, летающая колесница. Это обыкновенная шахматная ладья. Вперед, назад, влево и... Так. Вправо. О, да, то, это, то есть это у... очень мощная фигура. Да. А это слон. Шахматный, я имею в виду, да, ну, такой понятно. европейский. Есть, есть две настоящие. каку ну, они называют угловой ходок, это не слон называется. 9 Вот. Но возник вопрос, а они да, во во что? А как как, они как, как что? их не путать? Справа ладья, да. слева слон. Здесь Но если они перепутаются, я уже забуду. Да, наоборот. Да? Здесь слон, а здесь угу, ладья. Ясно. И. и... Значит, а, сейчас я покажу следующую вещь. Значит, представимся такую ситуацию. Да. Сожрал, да? Есть, нет, ну сожрал, не сожрал, но нужно просто показать. Если он окажется в этом лагерь, да. то лойка следующая. Она одинаковая. Он тоже превращается в а превращается? Нет. Нет. Иначе бы никто не превращал. Значит, ладья, да? Ладья умеет ходить ортогонально. Да. Поэтому она не может контролировать вот эти поля. Мы оставляем, когда она переворачивается, мы вот этот ход ей оставляем. И оп! Добавляем 4 вот этот дракон. вот это уже мощно. Это с обеих конечно, шаг. Потому что у вас это близко. А у этой будет обратная. Поскольку это слон, ему добавятся ходы на одну ключ... Бывает группа, да, здесь полуферзь. два вида полуферзерз. То есть, У него остается его ход. И переворачивается. Вот мат королю поставить. Мат. Но Алексей, ты правильно заметил, фигура очень неповоротливы большинство. Почему же эту вот игру играть до сих пор и почему она оказалась тактически Наверное, даже сложной, намного сложнее шахмат? Потому что в какой-то момент, если Генда что это сделал император, произошло следующее. Фигуры это позволили сделать. Мы ввели новые игровые операции. Что происходит в шахматах? Вот у меня есть слон, да? Вот они оказались на одной да. диагонали. Я съел вражеского слона так. и стал. перевернулся. Стал лошадиным драконом. В шахматах эта фигура погибнет. И все, раньше погибала. Ну да. А потом привели реформу. Я ее не убил, я ее взял в плен, и она теперь будет воевать за мою армию. Фигуры становятся бессмертными, они <сосе> просто меняют принадлежность <сосе> к хозяину. Как <сосе> самурай переходит от одного э, от хозяина Жесть. к другому. И ты ее выставишь в любое место, как в игре э, как в шведские гор? шахматы. Да, и как шведские шахматы, правильно сказать. Ага. При этом есть важный нюанс. Когда эта сторона убьет лошадиного дракона, так. на руку она получит слона что делать? здесь столько слон она убила дракона да а на руке могут быть только угу. обычные фишки понял. все Дракон. его заслуги пропали он перешел он, играть он, э, он, на, он, он, на, он на другую в принципе, с, понятно, с, да. сторону ну и дальше надо еще понимать что э, когда мы их скидываем да. мы же можем на любое пустое поле скинуть и например если я скинул его сразу в лагерь то когда да. я выхожу из лагеря я его могу перевернуть потому что он здесь побывал а Это я вот понял вот. Но пока не вышел из лагеря, не переворачиваешь. Нет, могу в лагерь пойти перевернуть. Главное, что я там зафиксировался, я туда попал. То есть, вот я вхожу в лагерь, переворачиваюсь, да? да или выхожу, я тоже могу его перевернуть. Ко всем остальным фигурам это то, тоже относится. Ну, потом пошли нюансы. Выяснилось следующая вещь, что если мы разрешим сбрасывать без всяких ограничений, то начнется просто катастрофа с пешками. Потому что я наберу пешек и накидаю себе вот такое вот укрепление. Ох! И попробуй меня после этого как-то пробить. Король, да, король да. закрыт. Поэтому это было запрещено. То да. есть нельзя при сбросе пешки ставить ее на ту линию, где имеется твоя пешка. И а -а -а. вплотную никак. Есть одна пешка. Вот. Все. Можешь сбросить. Все. А если уже некуда, уже все линии заняты пешками твоими. С Сидят, ждут. Ждут, пока. Да. Убьют, ждут, пока что-то произойдет. Кто-то кто погиб. Отлично. Там есть еще ограничение. А, нельзя пешки сурки ставить мат, нельзя кидать фигурки так, чтобы они не могли ходить, то есть вот я не могу вот так, это вот вот, все, это сразу поражение, если я да. сюда скину коня, он ходить угу. не может, или там, например, там, пешку скинуть на последний день, угу. сделать дурацкий ход совершенно. Вот. и вот это правило, оно поменяло все. А теперь я предлагаю предложить еще одного юного а, мат это просто когда королю некуда ходить. Да, на короля, от которого нет защиты. Есть, правда, один нюанс. И он не может. Э -э -э на да. свои. Сейчас он. Король еще раз, это обычный король. Обычный король. Все. Есть один нюанс. В один чершах от вот все всех короля можно бить. Можно бить и можно подставлять подбой. Потому что это не король, а генерал все-таки. Ну, да. если ты подставил подбой, следующим фото ты проиграл. Да, я просто бью его и. Это заканчивает, заканчивает игру. Ну, в них нету пата, как в шахматах. А. Да? То есть нету, потому что что так в пат шахматах? а, -а, -а, -а да, все, вот, да. понял. Пат, это, это ты просто проиграл, да, да, ну проиграл, да. Все. Вот, Денис. Ну что ж. Так, теперь у нас появится еще один Игрок, гость. да. Это Денис Титов. Привет. Это один из сильнейших э, взрослых уже игроков нашей страны, обладатель третьего Дана бронзовый призер чемпионата Европы среди взрослых и ну, сразу как сказать, желающие, Сереге невозможно так быстро объяснить. Желающие могут, если заинтересовались, найти информацию в интернете, ее много, да? Ну, да. А Алексей, я тебе с Денисом предлагаю сыграть в детский вариант, который сделан для маленьких японцев, которые давай, не знают еще ни хироганы, давай, ни Китакан, да. ни Катаканы, ни Канзи. <смех> да? Давай, Денис, доставай. Да, да. вот ну, подходи сюда. То есть, Сереги убираем. Да, Серги убираем. Это будет полусёди, да? Да, это, значит, как сказать? Ой. Значит, это тоже да, надо брать? Да. В чем смысл? Эту игру э, придумала японская профессионалка, которая сейчас действующий профессионал, для того, чтобы учить маленьких японцев познакомить их с Йоги, угу. Совсем крошечных японцев. Четырехлетних, например. Да. Там, да? Или вот. 48-летнего Алексея да, Владимировича да, Саватеева. Да, да. В том времени, как выйдет этот ролик, наверное, мне уже исполнится 48 Денис, лет. Денис, объясни правила. А, правила на самом деле достаточно довольно <кх> похожи на правила сёги. Только, ну, самые... Первое, что бросается в глаза, это то, что вместо иероглифов тут просто животные. Ну да. Соответственно, лев представляет короля, и ну, на каждой фигуре еще показано точечками, в какие стороны она ходит. Ммм, mm -hmm. mm -hmm. так совсем просто. Ну, то есть лев ходит так же, как обычный король. Да, все понятно. И это по сути слон, это по сути латья, только опять же их упростили, и они ходят только на одну клетку. А когда доходишь до лагеря врага, превращается в что-то другое? Тут превращается, во-первых, лагерь врага это только горизонталь, последняя горизонталь, да? и во-вторых, превращается только курица, о, и о -о -о. она ходит также. И она становится, она становится курицей, этим самым золотым был, генералом, да? Был цыпленок, стало да, понятно, да, золотым генералом. И тут. еще тут есть альтернативный способ победить – это прийти своим львом в лагерь соперника, но при этом Нужно, чтобы следующим ходом его не могли съесть. А -а -а. Ну, то есть, например, если я пришел вот сюда, то я побеждаю. Если я пришел, и тут был шараф, то я не побеждаю, меня просто съедают. Да, все понятно. Ох. Да. И, Она полностью разобрана, и... вот, ну, как бы кто выигрывает. То есть, на самом да. деле. <к practice> и... Все, я понял. Парадокс в том, что тут на самом деле выигрывает тот, кто ходит вторым. Да? Что... Слушай, ну поехали, я хожу. Я съел цыпленка. Это мой единственный, наверное, ход а, к цыпленкам. И еще насчет правил. Тут вообще нет никаких ограничений. То есть можно сваивать цыплят, можно ставить цыпленка мат. И, угу. в общем, ограничений никаких нет. То есть я съел цыпленка, а в курицу еще не превратился. В плен взял или нет? Да. Взял твоего цыпленка в плен. Я его тоже съел. И тоже взял в плен. А, но ты мог съесть и львом, да? Мог, но, но это лучше вывести да? слона. Ага. Ясно, да. И я вот должен теперь пойти. Собственно, отсюда. Цок... В этом и быть. смысл того, что второй игрок побеждает, потому что, по сути, у меня уже вы... вышел слон. Так. То есть я, как бы впереди. Я, я... вот так хожу. По развитию. Угу. Так, я. А я не могу съесть никого, да. Я не могу никого съесть. Так, я могу вот так пойти. Съел. А я не могу съесть. Нет, могу съесть. Да, можно. И взял в поле. Так. Ага. Я могу ее съесть. Да? И фигуры. А, не могу. Вот не, не валить, могу съесть. Чтобы я видел. Не могу съесть, да? Съесть да. не могу, значит, надо сваливать. Так. Съел. Ну и я съел. Так. О, -о, О! И теперь я начинаю набрасывать все фигуры. А, -а, -а я забыл. Я теперь же, да, и пойди съешь теперь. Я никуда не съем. Он сразу съедят, да, его, Льва? Да. Так, значит, мне надо валить. А, так, так как ты поставил слона, то следующим ты можешь поставить только ладью. Но если я сюда свалю, то сюда поставишь, а если но тогда сюда, ее, сюда, да. Если я поставлю сюда, то ее можно будет просто съесть. Нет, в смысле, если... А, -а, -а, а Ее никто не защищает. Точно. Но я поставлю ее сюда под защиту слона. Да, но она пока на ней не нападает. Теперь правильно? я хочу поставить сюда цыпленка под защиту этой ладьи. Да. И это уже будет мат. Это будет мада, да. А я могу съесть, но это съел уже. А если я выставлю какую-нибудь какую фигуру, да, неважно какую, то ее сразу съедят, правильно? Ну, смотря куда. А, ну, да, если ну, я сюда выставлю... Если то сюда съедят, я ее с кем-то, тогда я съем. потеряю жирафы. А, да. Так. Значит, я, я пока да, не вижу... Ну, Никак в шахматах видно. Да, вот так я поставил, ну, да. Теперь я вспомню про альтернативный способ победы, и так. у меня вот такой вот маршрут. И у тебя вот. маршрут, да, я в это время могу и есть, и... а я сейчас могу есть, но это мне ничего не даст, да? И на самом деле, если съесть, то освободиться это более и я просто поставлю мат. Ага, так, забавно, так, значит, то есть съесть мат, а... ну двигаться тоже никуда нельзя, можно только поставить что-нибудь, да? Да, но а... на самом деле я еще и на цыпленка напал, только что. А, ты Потому напал Потому что на у меня цыпляту, два да, То есть цыпляту надо защищать. Да, ну, например, таким ходом. И тогда я просто съем этого слона. Я съем этого. Тогда да. И опять же у меня есть слон на руке. Я его выставляю. Угу. Uh -huh. Так, ты напал. Uh -huh. Что делать? Тоже Нужно либо сюда, или либо, либо сюда, сюда, либо сюда. Пока не очень понятно, что лучше, ну, допустим, сюда. И теперь мат. Теперь Этим мат, слоном. да? Ага. Теперь мат слоном, а если так. Тоже слоном, а. А, тоже мат. То есть тут не важно. Да. Да, слушай, вот эта игра. Ничего не понятно, честно, вообще. То есть, даже как это. Даже минимальная интуиция не возникает. Ни, ни малейшей. А, видно, что меня а, даже, когда я вижу вот эти самые, я не могу понять, это ладья или слон, потому что. Вот, вот это мне кажется, что это ладья, а это слон. А про это, наоборот, кажется, что слон, я вижу эти параллельные, да? Да, но, ну, наверное, выигрывать, на самом деле, очень сложно, да? То есть это нужно запомнить, этот алгоритм весь. Ну, если серьезно играть, то да, там просто нужно знать, что и где делать. Uh -huh. То есть в этой игре, в принципе, ну, например, ты точно знаешь алгоритм, не, не, ну, не ошибешься, как в корейских грубо говоря, до три До да, конца пример. не знаю, но так играю хорошо. А, то есть в эту игру э, ты вторым номером, в принципе, имеешь шанс проиграть. Ты не да. знаешь алгоритм полностью до конца. Полностью да? не знаю. Ага. Там, если я не ошибаюсь, в районе 70 ходов нужно для победы. Где, в да. Самый худший сценарий. А да? и в отличие от шахмы, тут заход считается одно действие. То есть, вот это вот первый ход, вот это вот второй ход. Ага. Да. И 70 ходов по 35 с ну, каждой стороны. Примерно 70. 70. Ух ты! О, да. По законам жанра я должен попробовать сыграть вторым, но, конечно, это ничего мне не даст. Ну, давай, поехали. Ага, ты все-таки так, так же, да, ходишь? То есть вот этот ход, который я продумывал, он не это самое. Ну, он тоже mm -hmm. приемлемый. Mm -hmm. Тут, То, в принципе, все ходы первые, нормальные. потому что они все идут в проигрыш, Так, съел, поставил, да? Так, здесь я могу съесть, в принципе, да? Кого? Нет. Сейчас а, ой, нельзя. это слоны. Это слоны. Здравствуйте, слоны. Так, сейчас, значит, где мой слон? Мой слон. А, ну если куда-то он пойдет, его тут же съедят. А, если ладья пойдет, она тоже будет съедена. Но потом а. можно будет. А, да, да, слона. да, да. да. Все, давай так и сделаем. Но я ее все равно съем. Все равно съем, и я съем этого, Давай. И я буду защищаться сразу. Да. Так, сразу защищаться. И это куда? Это вот сюда и сюда указывает. Ни на меня никто не напал сейчас. Да? Сейчас, да. На меня никто не напал. Так. Э э э э так. Пешка мне нужна или не нужна? Ну, давай нужна. Угу. Куда превращается пешка, но ну, она будет съедена, правда, сразу, da. да? Ну, она превращается в фигуру, которая в таки ходит, как золото. Как золото, да? Ну, тут это тоже показано. Да. Ну, а давай я превратился в золото. Да. Я его съем. Шарафом. А, я не защищу, да? Я не защищу. Так, а если я так, то не нападу потом, да? Или нападу? Он не будет ни на кого нападать. Да. Так, <laughs> это цикл, да? Mm -hmm. <laughs> это пошел цикл, если... Э -э да, сейчас... Ну, э у -э нас никого не будет. Да, э -э так, ну а если я сожру... То я пойду вперед. У меня опять цель пойти сюда и сюда. Цель пойти сюда. А я здесь стал этим золотым. Ты его не съел, да, в данный момент? Ну, я пошел. А ты успел, да? Получается? Ну, можно попробовать остановить, но я тут все равно выигрываю. А, сейчас, нет, а попро... то есть если ты дойдешь сюда, ты выиграл? Да, и если это поле не защищено mm -hmm. можно. А можно попробовать защитить, mm -hmm. да, его? Mm -hmm. Так, вот так, да? Ну, тут будет вот такое вот отвлечение Да То есть если съесть, то, то я поешь Съешь пойду. просто, да, а если, да, понятно угу. Забавно, забавно Ну что ж, очень интересно, уже чуть-чуть начинается Но я думаю, что раз 20 надо сыграть, прежде чем начать Хоть чуть-чуть чувствовать, что происходит, и читать вот эти символы. Ну давай посчитаем, да, все? Uh -huh. Перейдем к доске, наверное, и посчитаем. А, расскажешь, что тут с математикой этих позиций в этом простом варианте сегодня. Посмотрим. Мы будем их условно посчитать, сколькими способами можно поставить львов, сколькими способами поставить шурафов, слонов и цыплят. И потом это перемножим. Ну то есть это просто, на самом деле, так как нет никакой памяти, да? Uh -huh. У игры нет памяти, у позиции здесь. Если есть позиция некоторая, то все. Ну да. Вот. Соответственно, у меня получается, ну давай я тогда буду говорить, да, и записывать, а ты меня поправлять, если я не прав. Uh -huh. То есть э, э, львы э, различаются на мой и твой, правильно? Да, и у каждого игрока должно быть по одному льву, и они его бы должны, естественно, на доске быть. Да, то есть это получается количество вариантов у нас, ну, 12 на 11. Даже 9 на 2 не надо. Ну да, потому что... Да, потому мы что... Мы его 12 на 11. Да. Так, ну. дальше. Для любой постановки львов. Дальше, на самом деле, тут не все так просто с львами, потому что... Да, не все, согласен. Они не могут стоять рядом, да? На это, как... на самом деле, правилами игры не запрещено делать тупые ходы по типу подстава... подставлять льва под бой. Так? То есть, про это мы не будем учитывать. А -а -а. Но тут смысл в том, что если я прошел львом сюда, то я тут же побеждаю. И не может быть такой позиции, что оба льва прошли. А -а -а -а! Ха -ха -ха! Вот что! То есть, значит, если один из львов занимает эту позицию, Одну из этих, то остальному остается 8 вариантов. Ну, а можно просто из вот этих вот вычесть, ну, да, вычесть таких позиций, которые. Все позиции. Ну, 3 для этого и 3 для этого, то есть минус а. 9. Да, да, да, да, да. Минус 9 144 100, 132, 32, минус 9, минус 9 123. да, 123. Так, это мы расставили львов. Теперь мы расставили Львов и расставляем остальное. Слоны уже, ну, как бы здесь уже никаких вообще нет ограничений, просто никаких, да? да? То есть они могут занять остальные 10 клеток, ну, две, любые две. Еще... проблема со слонами в том, что они могут быть на руке. Да, это лев не может быть на руке, я все, я, я все время ошибаюсь, да. То есть каждый слон может быть, а, ну, две, а, да, два, наверное, могут быть на руке. Ну, да? для простоты можно посчитать количество... Вариантов, если они оба на руке, если один на руке, один на доске, если оба на доске. Ну, ну да, но оба на Потому руке. Что один вариант, да, один на доске. На э. руке, если они, они могут быть так, так и а, так. А, блин. Я понял, еще и так. То есть, три варианта разных, да. да? Три варианта на руках, потом. Э, Дальше для... Если один, э, если на, один доске. на доске, а другой в одном из двух мест тоже, да? То есть это два. Два умножить и на 10... У этого 10, и еще он может быть так, а может быть так. То есть Ух еще ты. на два. ⁇ -мо ⁇ Да, дважды 10, дважды это 2, это 40 у нас вариантов, да? И угу. значит 40-43 пока насчитали. И плюс еще... И еще если они оба на доске... То тоже вопрос поворота слонов. Да. да? Это. Ага. это значит 10 на 9 и на 4. Правильно, да? Да. 90 на 4, 360 плюс 40. А, 45. только, по-моему, еще пополам тогда нужно. Эм, потому что… А, уже теперь пополам, да. Уже, уже теперь пополам, потому что уже перестало быть важным. Да-да-да, перестало быть важным. А, все, слоны неразличимы, в отличие от королей. Да. Поэтому я считаю c из 10 по 2 именно, а потом уже умножаю на 4 в зависимости от того, в какую сторону смотрит. Да. Значит, соответственно, 180. И 43, 223. 123 на 223, правильно, да? Да. Так, э -э расставили как-нибудь. А, зависит <звучит> от того, как расставили. Вот теперь, <с да, начинаются проблемы. Начинаются. Поэтому... Оценки уже нужны, да? Поэтому можно просто посмотреть минимум и максимум. Ну да. Соответственно... примерно просто оценить, да. Ну, допустим, начнем с минимума. Тогда жирафов можно... Все еще тремя способами поставить, если ну, оба да. на руке, э, 2 на, получается, 8 да. на, на 2, потому что тут тоже каждый может дважды быть повернут, да. если один на руке. И если оба на доске, это C, C из 8 по 2 умножить, опять да. же, да. на 4. Да, да. То есть это у меня получается 32-35. Да, умножить на 36, на, на 72 плюс 35 получается, 100. 107. 107, да. Угу. 107, но это в этом случае. А в этом случае, например, будет уже значительно больше. Будет 100, в этом случае было. будет столько да. да, будет 123. Ну, допустим, будем считать, что 112. Только 223. Ой, 200. 100, ой. 123 это, это Да, Да, да, да, да, нет, тогда 160. Ну, допустим, примерно. Примерно 160, напишем. Ну, а, по порядку, да, величины как-то? Если максимум, то 123 на 223 в квадрате, тогда. <coughs> ну, это максимум, это же как бы не каждую эту мы нановляем на эту, то есть там в том-то и дело, что это примерная оценка. Мы же считаем число позиций, и некоторые из этих приводят к 107, некоторые приводят к 35, некоторые к чему-то промежуточному. Поэтому, ну, допустим, вот так. Ну, кто-то скажет, что эта оценка может не очень точной быть. Ну, и дальше совсем, да? А, нет, дальше пешки. Пешки. А, ну они тоже где угодно же живут, да? Да, только у пешек, у пешек разница в том, что они могут быть еще превращенными. А, да-да-да-да-да. Они могут быть корочкой. И, соответственно, получается все то же самое, только когда мы ее ставим, у каждой пешки есть, соответственно, четыре возможности. Да-да-да, да, -да, -да, -да, -да, -да, -да, -да. корочка моя, корочка твоя, пешка моя, пешка твоя. Да. А, а на руке вот. все еще. Если у какого-то игрока конкретного, то. Одна возможность, потому что на руке не может быть. Она не может быть, решена. да. Ну, здесь все еще сложнее. А, ну, я бы вместо 160 сделал там... А, но зато больше вариантов здесь. Mm -hmm. Я бы написал то же самое 160 и интересно, насколько это сильно отличается от правды. Посчитали уже точное количество позиций. Да, это... да, да. А, вот ты сейчас скажешь, да? Чуть больше, чем полтора миллиарда. Так, ну-ка, у меня что получится? Сейчас посмотрим, насколько э, моя, оценивалка, чуйка, да, сильно ли она отличается, там, на, например, вдвое или все-таки меньше, чем вдвое. Это, значит, 16 в квадрате это 256 с двумя нулями, да? Да. А, Но ну здесь 123 на 223. Можно купить до 125. Да, и 125. да. И на 250. А, ну, может, да. Ну, 100, ну да, да, может так, 125 на 250, на самом деле. А я тут сделал поменьше. Тогда у меня, значит, а, я очень сильно. 120 на 250 лучше. Тогда. А это поменьше. Ну то есть вот теперь же просто. Это 300, да? Uh, 300, правильно? И еще два нуля в хвосте. На 25 и три нуля. Значит, сколько будет? 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, да, два, да, в два раза всего. Ну, кстати, вы понимаете, что это очень большая точность. Ну, то есть, как бы, когда, когда Быстрыми прикидками получилось вместо полутора миллиардов 750 миллионов, это точность очень большая. Ну, на мой личный взгляд, скажем так. Ну что же, спасибо, Ненис, огромное. Ну что, Александр, скажи что-нибудь, какое-нибудь напутствие вот нашим э, подписчикам, нашим ребятам, да, девчонкам, всем. Вот просили. только что, только что. Вам была показана совершенно детская игра. Да? Круто, ведь, да, по возможностям. А теперь можете представить себе, когда вот это все, вот эта механика вброса действует на этой доске. Если не память не изменяет, число позиций, по-моему, 10, оценивается 10 в 220 степени. Ох. Вот за счет вот этих вот сбросов. В шахматах меньше. Шахматах меньше. 10 какой-то, по-моему, да, да в шах... шахматах И меньше. 40 даже -то. То есть, не... тактически игра колоссальная по сложности. И порог вхождения в нее на самом деле не такой сложный, просто нужно ну, подружиться с вот этими вот... Хотя э -э Павликов там говорит про эти превращения, что там очень сильно умножается число позиций, так да, что мы да. шахматах их не досчитали до конца. Но тем не менее, понятно здесь... Вот, -а -а. вот это правило броса то, что фигуры не выбывают <связывая> из игры. Не Да, это очень круто, Поэтому это очень интересная игра, есть сообщества, есть свои. У нас есть свои соревнования, свои разрядные системы, свои чемпионаты Европы. Вот Денис в четверку вошел по среди Да, по обычным Сге. И в вблиц он бронзовый призер 5 Европы момент. А по миру там без шансов японцы, да, Да, К сожалению, да. К сожалению, да. Есть только один человек, европеец, это женщина, это польская сюгистка Каролина Стычинска. Нифига эта девочка, вот девочка, смогла проникнуть в профессионалы Японии. Вот. Они там офигевают, да, все время. У них газета выиграет, говорят, что, что выше, там это была сенсация. То есть, это, вот, если бы к ним инопланетяне прилетели, вот была бы такая же реакция, наверное. Вот она там живет, играет в турнирах. А, так она просто туда переехала, да? Ну, она переехала, ну, может, она возвращается. То есть, ну, как то самые люди сейчас, многие живут, где надо, так и живут. Да. А сколько ходов примерно продолжается, Сергей? В ну, партия вот нормально, там ходов. 50. То ну, если по шахматам, шахматам. ну, 100, там, 120, О, нет, 60. Бывают, бывают, бывает, бывает про очень затяжные дела. То есть, ну, с другой стороны, сейчас вот матч на перестань мира, 136 ходов играют. Тоже а аховая партия по шахматам. Здесь может и больше быть, конечно. А времени сколько дают? Смотри, кто. Если играют любители, как вот мы, мы любители, да? то у нас обычно контроль, ну не знаю, там 30 минут на партию и потом еще одну минуту на ход ты получаешь mm -hmm. в боеме. это как в год такие же тоже дела есть, а, а профессионалы могут два дня играть, mm -hmm. даже, даже до сих пор могут, и у них огромный <связано> контроль, да? да, у них огромный контроль, но их мало, их там 200 человек, этих профессионалов у них в Японии, зато у них, в общем, неплохо этим зарабатывать, надо сказать, от 100 тысяч долларов до миллиона некоторые в год, эти профи, All но always. это только вот у них, это такой тот самый мир профессиональных сёги, Саша, спасибо огромное, Денис, спасибо тебе огромное, всем Маткульт привет и Сёги, привет.